Всем привет! свадьбе быть Никита Добрынин сделал предложение победительнице шоу «Холостяк 9» Даши Квитковой. Впервые в истории проекта «Холостяк» главный герой женится на победительнице шоу. И все по-настоящему. Этого момента стоило ждать все 9 сезонов. Сегодня «Холостяк» Никита Добрынин подарил Даше Квитковой кольцо и официально сделал предложение стать его женой. И, конечно же, девушка ответила «да». Никита организовал помолку во время отпуска на Бали, во время фотосессии. Романтическая атмосфера, райская природа, красивая пара влюбленных. Все как в фильме с хэппи-эндом. Фотографиями и даже видеороликом предложения Никиты Добрынина Даша Квиткова поделилась в Инстаграм. Наше новое начало поделилась Даша.